Здравствуйте! Перед вами набор пчаков «Три богатыря». Пчак в переводе с узбекского означает «нож». Издревле технологии по изготовлению ножей передавались из поколения в поколение узбекскими мастерами. Именно поэтому узбекские пчаки славятся не только своей красотой и разнообразием, но и высоким качеством ручной работы. В набор «Три богатыря» входят Пчак белый рог средний 27-31 см, Пчак белый рог большой 31-33 см и Пчак белый рог гигант 33-36 см, Мусат и подставка для пчаков. Вся серия пчаков белый рог изготовлена по традиционной технологии. Рукоять Изготавливается из белого рога оленя и имеет пористую структуру. Также необходимо отметить, что ручки из белого рога не растрескиваются при использовании и могут прослужить долгие годы. Несмотря на внушительный размер, рукоять удобно лежит в руке. Лезвие из углеродистой стали долго держит заточку и легко правится одно любой керамической посуды. Для простоты заточки можно использовать мусат. При правильном уходе эти пчаки прослужат вам очень долго. Смазывайте лезвие один раз в неделю растительным маслом и помните, что как любая сталь, лезвие может заржаветь при постоянном контакте с водой и высокой влажности. Используйте специальную подставку для пчаков, она позволит Пчаку находиться в вертикальном положении, и вода будет стекать с лезвия, тем самым защищая его от ржавчины. Набор пчаков «Три богатыря» — это идеальный выбор для тех, кто не только любит восточную кухню, но и ценит настоящее мастерство.